Мы приветствуем всех, кто в эту минуту смотрит «Универньюз» о самых ярких событиях Казанского федерального университета. Тебе расскажу я, Аделя Шамилова, и мои коллеги. Сегодня вы узнаете. На старт, внимание, марш состоял с эстафета по легкой атлетике. Читайте больше. Казанский клуб нон-фикшн-литературы начал свою работу. В филиалах Казанского федерального университета прошли торжественные мероприятия в честь празднования 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. Предлагаем вам посмотреть кадры с мероприятий. В Казанского федерального университета прошли торжественные мероприятия в честь празднования 72-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Елобырском институте КФУ звучали песни военных лет, а почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. В набережной Челнинском институте КФУ высадили Аллею Славы. После небольшого праздничного концерта ветераны и родственники с помощью студентов высадили на площадке инжинирингового центра 23 еля. Каждому деревцу было присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны и тыла. Анастасия Иванова, Универньюз. Если хочешь быть красивым – бегай. Если хочешь быть здоровым – бегай. Если хочешь быть сильным – бегай. Так говорили древние греки. Студенты Казанского федерального уверены, что движение – это жизнь. Поэтому уже 65-й раз проводится комплексная университетская эстафета по легкой атлетике. О главных событиях этого мероприятия расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. На стадионе Академии спорта прошла 65-я комплексная университетская легкоатлетическая эстафета. 65 лет назад впервые у нас на территории Казанского тогда государственного университета ну что, друзья, состоялась Ленинская эстафета. На она называлась то, так. Буквально... Ценна она и тем, что здесь объединяются есть. все наши студенты, все наши институты. В мероприятии приняли участие студенты, магистранты и аспиранты различных институтов и факультетов Казанского федерального университета. В этой эстафете я принимаю участие уже пятый год. Это моя родная эстафета, можно сказать. Я э, тренирую команду и всегда готова всех порвать за эконом. Наша команда всегда занимается с самого сентября, с самого поступления в университет. Мы занимаемся целый год и готовимся конкретно к этому мероприятию. У каждого института проходили свои отборы, где выбирали лучших из лучших. И сейчас на этой эстафете они защищают честь своего института и факультета. Принимаю, потому что люблю спорт, активно занимаюсь им в университете и пытаюсь принимать участие во всех подобных мероприятиях. Любимый вид спорта на протяжении 13 лет был футбол, теперь перешел на баскетбол, занимаюсь им активно в университете. В забегах принимали участие женские, мужские и смешанные команды. Сразу же после забега своими эмоциями с нами поделился студент третьего курса. Шли вторые, и вот, по-моему, на отрезке... На втором по этапе наши вышли вперед, и мне осталось только добежать. Победителем в мужском забеге стала команда юридического факультета Казанского университета. В этой победе они были уверены, хотя до Ласина им не так уже легко. Изначально мы решили сразу опору, ну, начать первыми и держать. Ну, сильный результат. Как бы Мы начали, стартанули, оторвались и так всю дистанцию продержались. Движение – это жизнь. Занимайтесь спортом и будьте выносливыми, здоровыми и энергичными. Анна Глазунова, Роман Самарина, Леонардо Влетьяров, Универньюз. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел круглый стол. Кто в нем принял участие и какие проблемы были подняты, расскажем в нашем следующем сюжете. Я рассматриваю наш с вами труд, труд преподавателей, как некое искусство, которое мы с вами мы должны овладеть и которыми мы должны с вами На сегодняшний день остро стоит проблема преподавания. Как находить подход к студентам, чтобы они развивались и получали должное образование в высших учебных заведениях. И раз преподавание – это искусство, все ли этим искусством владеют? Так, в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ затронули данную тему между преподавателями сферы коммуникаций. Это и пиар, и журналистика, социология и политология. Проблемы мы вот сегодня, готовя эти кадры работая со студентами мы чувствуем новые потребности мы как бы вот эмпирическим путем идем и ищем что-то надо делать как-то надо по другому завоевывать аудиторию обучать и готовить их к выходу в медиапространство Елизавета Евсеева Владислав Михневский Универньюз. На сегодняшний день многие студенты КФУ активно участвуют в жизни университета. Учащиеся юридического факультета стали одними из главных инициаторов Олимпиады по международному праву. Это всероссийское мероприятие, которое помогает студентам приобрести знания и опыт публичных выступлений. 5 мая в главном здании КФУ состоялась первая всероссийская олимпиада по международному праву. Организаторами выступила кафедра международного европейского права и студенты юридического факультета. В этом году тематика олимпиады сконцентрирована вокруг право Всемирной торговой организации, что действительно является очень актуальным и важным и для Российской Федерации, и для научного сообщества как такового. Поэтому я думаю, что нас ждут интересные результаты. Олимпиада проводилась в два этапа: письменный и устный. Во время Второго спикеры выступали со своими докладами перед публикой. Многие студенты и преподаватели уверены, что это отличный шанс обрести ценный опыт и знания. Влада Крайнова, Владислав Мюхневский, Универньюз. В нашем шоу-руме каждую неделю студенты встречаются с разными приглашенными гостями. Это и журналисты, и пиарщики, писатели и многие другие. На этот раз перед студентами открылась новая личность. Кто это, узнаешь в нашем следующем сюжете. Накануне 9 мая на телеэкранах начинают показывать разные киноленты о войне. Например, такие как «Штрафбат», «Тайна сибирской книжны», «Прорыв» и многие другие. Но что еще связывает эти фильмы помимо тематики? В них снялся российский актер театра и кино Александр Цуркан. И 4 мая он провел творческий вечер со студентами Казанского федерального университета в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. В память воина -брата, что погиб. За неё. Всю войну под завязку все к тому тянулся, И хотя горячился Поевал в этот человек наделен даром рассказчика, человек, который погружает нас в мир музыки, стихов, в мир мысли. Александр Цуркан рассказал студентам о войне языком, профессии. пел, читал стихи поэтов Владимира Высоцкого, Александра Твардовского и других великих писателей. Сегодня мы редко слышим эти стихи, потому что, по мнению российского актера, этот жанр исчезает. Нет, самый сложный жанр на сегодняшний день, но это самый благородный и самый благодарный, потому что слово всегда доходит до души. Не всякий танец доходит до души, не всякий. Но вот когда ты словом человека вот зажигаешь и трогаешь душу, это, это очень здорово. Это, я считаю, это высший пилотаж, наверное, потому что вначале было слово. И слово было у Бога. И Бог было слово. Сначала слово, потом все остальное. Елизавета Евтифеева, Ленардо Валитяров, Невера news Если ваш список книг, которые нужно прочитать, стремительно растет, а вы к нему даже не притрагиваетесь, то наш следующий сюжет точно придется вам по нраву. Как быстро и эффективно осилить по несколько книг в день, расскажем далее. Новый клуб для любителей деловой литературы начал свою работу в Казанском федеральном университете. Данное сообщество поклонников интересных и полезных нон-фикшн книг организовали сотрудники Альма-Матер, вдохновившись популярным молодежным флешмобом, известным всем как Book Challenge. Напомним, Book Challenge набирает обороты по всему миру и призывает современных людей, живущих в состоянии постоянного цитнота, не забывать о пользе чтения и найти время для любимых книг. Да, идея заключается в том, что ты читаешь книгу и рассказываешь другим, да, краткий пересказ, то есть основные моменты, выжимку, без воды. И таким образом получается, что ты, послушал другого человека, как будто бы сам эту книжку прочитал. Следующее заседание клуба состоится уже после майских праздников. Присоединиться клубу любителей нон-фикшн литературы может каждый. У нас есть группа в Фейсбуке где как раз происходит общение участников, где мы все договариваемся. Но хочу сразу сказать, то, что мы довольно строго отбираем участников и строго отбираем литературу. Такие у нас правила. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом все на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и узнавайте обо всех событиях первыми. До новых встреч!